<резвычаг -лод> Эх, я устал. Хочу отдохнуть и поиграть на компьютере. И моя любимая игра это Сапер, и сейчас я вам покажу мастер-класс. Что? Не, Добро пожаловать в страну Windows. Что это такое? Вы кто такие? А ну выпустите меня отсюда, я хочу домой. К сожалению, мы не можем вас просто так отпустить. Вы должны пройти испытание. Блин. Остановите, пожалуйста, программу. Я готов сделать все, чтобы вернуться назад. Программа завершена. Сперва вы должны ввести код активации Windows. Если не угадаете, вы останетесь здесь навсегда. Сейчас будет код активации 3 шестерки. Что за... Добро пожаловать в Экаленд. Вы должны пройти уровень и победить босса. Если вы это сделаете, у вас есть еще шанс попасть домой? Я победил босса, что дальше? Молодец, теперь вы сейчас попадете в рабочий стол, и вы должны сгенерировать пароль, если не сделаете. Через две минуты вас с виндов заблокируют. Не вереет, это же невозможно. Думаю, что справлюсь. я уже сгенерировал пароль и на после док надо ввести пароль Упс. к сожалению вы умрете с windows что -е -е -е -е -е. фух слава богу что это был сон